Привет, психологи! Добро пожаловать назад и спасибо, что взяли с нами передышку. Мы знаем, что нам всем она не помешает. Выгорание – оно наконец-то получило признание как реальная вещь. Это не просто громкое слово, это не что-то придуманное. Это реальность, и она встречается чаще, чем вы думаете. Оно затрагивает людей по всему миру, независимо от возраста и пола. О выгорании свечи можно подумать, что она почернела, сморщенном, изношенном в фитиле свечи. Если вы чувствуете, как выглядит этот фитиль, то, скорее всего, вы можете иметь отношение к выгоранию. Вот некоторые способы, которые помогут вам сохранить фитиль свечи в хорошем состоянии. Фитиль свечи, помогая избежать перегорания. Лучший способ справиться с этим – не доводить себя до такого состояния в первую очередь. Итак, номер один. Выясните, что вызывает у вас стресс. Мы будем использовать слово «избегать». И просто уточним, что избегать стрессового фактора – это не то же самое, что избегать обязанностей. Обязанности должны быть выполнены, но вы не должны делать это в стрессовой манере. Понимаете, что мы имеем в виду? Лучший способ изменить конфигурацию этого стрессового процесса – это сократить и выяснить, что именно что вызывает стресс. Вот простой пример. Легко сказать «это задание – мой стресс, его выполнение вызывает у меня стресс». Но когда вы делаете шаг назад, вы понимаете, что ситуация больше «я испытываю стресс, потому что мне не хватает времени». И у меня мало времени, потому что я неоднократно выбирал другие дела, пока не осталось всего 24 часа, чтобы сделать это. Так что да, вам может потребоваться некоторое время, чтобы попрактиковаться в самоанализе. Как бы нам ни хотелось признавать это, мы иногда создаем много ненужного стресса для себя. Поэтому, пожалуйста, не делайте этого с собой. Второе. Завершите цикл. Я знаю, это звучит так, как будто мы предлагаем вам позволить себе еще больший стресс. Но это не так. Поверьте мне, это не так. Выгорание происходит из-за длительного непрекращающегося стресса. По сути, это постоянное барахтание на воде в худшем месте. И никогда не выплывать на берег, чтобы отдохнуть. Именно это мы подразумеваем под словом «завершить цикл». В книге «Выгорание», написанной доктором философии Идма, близнецами Нагоски, описывает цикл в общих чертах так – Вводим стрессовый фактор, например, сжатые сроки выполнения работы, затем кортизол и адреналин вырабатываются под воздействием стрессора. Это активирует реакцию выживания борьба, бегство или замирание. Импульсивное реактивное поведение происходит, чтобы остановить чувство А, что может быть перееданием, перееданием или потоком. Мы не осуждаем. И затем завершение – это принятие шага медитативного дыхания, соединение с другими или других форм эмоционального освобождения. Выгорание происходит, когда вы застреваете на шаге заедания, когда импульсивные действия приносят временное поверхностное облегчение. Этого достаточно, чтобы обмануть многих из нас и заставить думать «О, теперь все хорошо». На самом деле, стресс все еще там, под землей, позволяя ему продолжать жариться и тлеть внутри. Номер три, Сон. Если у вас был сон в детском саду, разве вы не хотели бы, чтобы это было нормальной частью вашего дня? Сон – это прекрасно. Сон также важен. Крепкий, здоровый сон в ночное время имеет большое значение для преодоления или предотвращения выгорания. Люди по своей природе не ведут ночной образ жизни. Мы знаем это, но, похоже, мы слишком охотно жертвуем сном в качестве первой разменной монеты. При борьбе со стрессом мы склонны думать о сне, как о резервуаре, который легко пополнить, наверстывая упущенные в выходные, или выспаться в отпуске. К сожалению, сон так не работает. Вы не можете восстановить потерянный сон в прошлом, если будете спать больше в будущем. Поэтому высыпайтесь сейчас. Что такое хороший сон? Это не тот случай, когда вы отрубились во время чтения, а потом проснулись со звездой, когда вы ударились лбом о стол. Это завершение полного цикла сна, включая АРМ сон. В результате вы просыпаетесь свежим и обновленным. Если вы просыпаетесь все еще сонным или с желанием броситься вниз в гневе, значит вы плохо выспались. Чтобы помочь вам достичь этого сказочного хорошего сна, соблюдайте гигиену и подготовку к сну. Гигиена – это, по сути, состояние, способствующее для поддержания здоровья. Итак, гигиена сна – это правильная практика сна, например, отказ от экранов за 30 минут до сна, а в комнате должно быть темно, прохладно и тихо. Подготовка – это то, что происходит перед гигиеной, физическая и психологическая подготовка. Так, известное нормирование незадолго до сна и возможно. Короткий сеанс медитации, чтобы успокоить свой разум. Ваш маршрут, ваш – это всего лишь компоненты, найдите те, которые подходят именно вам. И номер четыре – высвободите окситоцин. Выполняйте действия, которые способствуют выработке окситоцина. Да, окситоцин – кувшин любви, то есть гормоны. Было установлено, что различные виды деятельности, такие как помощь другим, танцы, тренировки или обниматься с домашним животным – все это провоцирует выработку окситоцина. Знаете, почему мы так считаем? В основном потому, что эти занятия не только делают вас счастливыми. Но многие из них могут помочь другим тоже стать счастливыми. Окситоцин – один из трех гормонов счастья, в конце концов. Также было установлено, что этот гормон может уменьшить стресс и тревогу. Таким образом, он дарит счастье и уменьшает стресс и тревогу. Беспроигрышный вариант. И номер пять. Знаете, что вы этого достойны. В старой рекламе шампуня есть смысл, вы этого достойны. Да, наш последний совет на сегодня – это практиковать любовь к себе. Любовь к себе может помочь вам проявить сострадание к себе позволяя вам заботиться о себе без чувства вины или дополнительного стресса. Никогда не думайте, что забота о собственном здоровье – это пустая трата времени или что вы могли бы заняться чем-то более важным. Вы – самое важное для вас, от этого зависит ваше существование. Выгорание может случиться с каждым, неважно, учитесь ли вы в школе или на работе, или пытаетесь начать свой собственный бизнес, или вы мама или папа. Выгорание – это гад, который может наброситься когда вы меньше всего этого ожидаете и случается с самыми здоровыми из населения. Мы имеем в виду, что вы не одиноки, не ущербны и не неумелы. Выгорание, по сути, означает, что ваша личная забота была принесена в жертву в погоне за внешним вознаграждением. Неважно, кто на вас давит, вы сами или ваш начальник или начальник, уделите время осознанию того, что ничто не, не стоит вашего здоровья и что вы заслуживаете счастья, независимо от того, как сильно повлияет на итоговую квартальную прибыль. У вас есть это, и мы с вами в этом. Вы увидели или услышали что-то, что может помочь вам или кому-то из ваших знакомых? Оставьте комментарий ниже и поставьте нам лайк. Сделайте перерыв и обратитесь к другим за помощью. И мы надеемся, что вы нашли здесь что-то полезное для себя. Возможно, в следующий раз мы снова сделаем передышку вместе. Спасибо за просмотр!